Школьный предмет география стремительно теряет к себе интерес среди российских старшеклассников в этом абсолютно убеждены представители регионального отделения всероссийской общественной организации Русское географическое общество в республике Татарстан. С чем связана столь неутешительная тенденция? Обсудили на площадке Казанского федерального университета 1 марта. Так как в последнее время географическому образованию географии в нашей республики начали уделять недостаточное внимание мы считаем. В соседних регионах существует много таких организаций. Но самое главное, что у нас по географии ЕГЭ пишут очень мало народа. Вот нас что беспокоит. И мы считаем, что это один из основных фундаментальных предметов для развития и человека, и нашей страны. Поэтому уделяем ему много времени. По положению эксперта географического общества самой главной причиной является развитие цифровой эпохи и сети интернет. Кажется, что мир изучен. Все страны открыты, города зарегистрированы в Википедии и прочих информационных сайтах. Но это не так. Это происходит из-за а, развития IT-технологий. Много ГИС-технологий присутствуют. Мы знаем программу «Дубль ГИС», которая рисует карту, а, то есть картографии. Там, и так далее. Очень много информации в интернете. Кажется, что мир изучен. В завершении стоит отметить, что Казанский университет является партнером Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Татарстан. Наш офис, наше отделение располагается на территории университета, поэтому мы близко сотрудничаем, проводим множество различных мероприятий. Мы, мы друзья. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.